Здравствуйте! О самых интересных событиях недели расскажу вам я, Любовь Курьянова, и мои коллеги, корреспонденты русского мира, в этом выпуске. В Москве провели Дни культуры Беларуси. В Севастополе завершил работу православный кинофестиваль «Золотой Витязь». Хлебом и солью встретил москвичей и гостей столицы праздник русского гостеприимства Fest. А теперь подробнее об этих и других новостях. Ярко, красочно и с национальным колоритом прошли в Москве Дни культуры Республики Беларусь. На выставках, театральных постановках и кинопремьерах побывала моя коллега Дарья Валехметова. Дни культуры открылись показами спектаклей Национального белорусского театра имени Янки Купалы в театре ЦТРА. В гостей задорными напевами встретил ансамбль народной песни «Сбицынь», с порога погружая каждого в атмосферу славянской сказки. Обновленная трупа старейшего белорусского театра привезла в столицу спектакли «Купаленко» и «Женитьба». Во время первого показа можно было насладиться классической постановкой 1944 года, а при просмотре второго представления удивиться интересному прочтению знакомой истории. Купаловский театр – это всегда... Традиции, Это всегда качество, это всегда красота. Все самое лучшее, что объединяет в себе драматический театр Беларуси. Это сила, которая чувствуется в воздухе. А теперь давайте отправимся в новую третьяковку. Именно туда Белорусский союз художников привез 50 самых выдающихся работ своих соотечественников. В каждой картине чувствуется необъятная любовь к родному краю. Сюжеты этих работ привычны нашему глазу, но если присмотреться подробнее, виден ни с чем не сравнимый белорусский колорит. Вы видите по этим картинам, что у нас очень много общего. И любовь к Родине, и любовь к и история в этих работах есть. И Великая Отечественная война. Да? Есть, видите, что у нас сегодня нет, нет нечего делить. Только надо приумножать, создавать, содержать. На протяжении всех дней культуры в Центральном доме кинематографистов можно было увидеть фильмы белорусского производства. Здесь поднимались важные темы исторической памяти, победы добра над злом и поиска счастья в жизни. Дарья Валиахметова, специально для телеканала «Русский мир». В Севастополе прошел 31-й международный кинофорум «Золотой Витязь». С 1992 -го года он объединяет кинематографистов из разных стран мира под девизом «За нравственные идеалы и возвышение души человека». Кому были присуждены высшие награды за выдающийся вклад в кинематограф, в этом году расскажет Евгения Фахурдинова. На 31-м кинофоруме «Золотой Витязь» было представлено 163 конкурсных и 24 внеконкурсных художественных, документальных, анимационных, студенческих, дебютных и детских фильмов из 21 страны мира. В этом году Международный кинофорум проходил в Севастополе восьмой раз под общим девизом «Золотой Витязь против нацизма». Здравствуй, дорогой, любимый Севастополь. Праздник, праздник со слезами на глазах особое время для россии особое время для мира и сейчас мы все вместе вся россия она едина и поддерживает президента мы боремся не только за донецкие республики которые первые встали отстаивать русский мир за это им благодарна вся россия в состав международного жюри 31-го форума «Золотой Витязь» вошли крупнейшие кинематографисты из России, Беларуси, Луганской Народной Республики, Сербии, Болгарии и других стран. Хочу выразить огромнейшую благодарность всем. Я часто бываю и на освобожденных территориях, и я вижу корреспондентов военных. Действительно, время очень сложное. И я думаю, для людей очень важно правду знать. Любой здравомыслящий человек, мне думается, понимает, что фашизм, неофашизм в любой стране, среди любой нации – это великая беда. Высшая награда кинофорума «Золотая медаль» имени Сергея Бондарчука за выдающийся вклад в кинематограф была вручена народному артисту России Сергею Шакурову. Другие высшие награды – золотые медали имени Юрия Левитана за выдающийся вклад в телерадиожурналистику – были присуждены российским военным корреспондентам Евгению Поддубному, Александру Сладкову и Андрею Медведеву. Одна из этих медалей была вручена на открытие кинофорума военному корреспонденту проекта «Варганзо» Семену Пегову. На закрытии кинофорума в каждой из шести номинаций конкурсной программы были также вручены статуэтки «Золотого Витязя» – специальные призы и дипломы. Этот фестиваль, который разросся, туда входят уже не только фильмы, не только кино, но и другие виды искусства, такие как театр и так далее. Он держит на очень высоком уровне вот этот интерес и поддерживает этот интерес к, в принципе, к славянскому православному миру. По итогам кинофорума его участники обратились к президенту России Владимиру Путину, в котором выразили поддержку по динафикации, демилитаризации, всемирной русофобии, а также внесли предложения по работе над реформой российского кинематографа. В День России в Парке Победы стартовал Самовар-фест – праздник, посвященный исконным традициям русского гостеприимства. По традиции фестиваль начался с масштабного концерта, при участии в котором приехали музыкальные коллективы со всей России. В этом году они выступали на фоне почти 600 анимированных картин известных национальных художников. На площадке представлено более 100 народов Российской Федерации – Площадка наполнена как традиционными направлениями народно-художественными промыслами, танцами и песнями, а также креативными, молодежными, современными направлениями. Это очень важно, потому что современная Россия с национальными традициями. Гости увидели 400-литровый латунный самовар и присоединились к чаепитию с видом на ярмарку национальных ремесел. Здесь дети и взрослые с упоением лепили из глины, мастерили куколы из соломы и знакомились с рукоделием самых разных народностей. Мастера были одеты в национальные костюмы и прямо во время мастер-классов рассказывали древние легенды и сказки. Для нас для всех... Народов России, вот такие межнациональные мероприятия, праздники, тем более посвященные Дню народу России, являются мероприятиями, которые нас сплачивают, объединяют, укрепляют дружбу между народами. И этим они представляют большую ценность. Молодые таланты из 10 регионов России прямо на глазах зрителей создали картины в технике граффити. Главной задачей художников было переосмыслить фольклоры традиции через современное искусство. Подрастающее поколение живописцев тоже не обошли стороной. Они получили возможность нарисовать мультфильм вместе с Марийским иммерсивным театром. И в продолжении этой темы День России с размахом отметили в Москве. Одной из главных площадок стала ВДНХ. Там побывала наш корреспондент Арина Казакова. В ДНХ на один день превратился в мини-копию целой страны России. Все благодаря фестивалю «Подорожник», который позволил в праздничный день, не выезжая из Москвы, побывать в Центральной России, на Черном море, в Санкт-Петербурге, на Дальнем Востоке и даже в Арктике. На лекциях и мастер-классах посетители узнали о лучших маршрутах и особенностях туризма для каждого направления. Сегодня день России, мы отдыхаем, пришли на ВДНХ, хороший день, хорошая погода и вообще очень прекрасный праздник, и нам это нравится праздник, мы его всегда отмечаем. Возле павильона 57 «Россия. Моя история» прошла программа «Гастрономическая карта России». В одном месте были собраны лучшие шеф-повара из разных регионов. Они провели кулинарные мастер-классы и дегустации, поделились своими рецептами. Каждый желающий мог попробовать национальные блюда народов России. Были представлены и другие достопримечательности регионов – сувениры, хендмейд-товары, предметы декора и аксессуары. На музыкальной сцене выступили рок-музыканты – Герец Иван, Калинов-Мост и Владимир Песняков. 21-й международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» прошел в подмосковной усадьбе Чехова. Участие в нем приняли 14 театров из России и зарубежных стран. На сцене можно было увидеть, как пьесы самого классика – так и постановки о его жизни и творчестве. Афиши старались формировать из тех спектаклей, которые возможно провести под открытым небом, залитой солнцем чеховской усадьбы. Фестиваль дал возможность региональным театрам, а также молодым режиссерам и артистам продемонстрировать свое мастерство. В любом случае и артисты, и режиссеры, все театральные деятели любят выезжать на фестиваль, встречаться, обмениваться впечатлениями, получать что-то новое. Поэтому... Безусловно, это полезный опыт, и это повышает интерес классики и желание ей заниматься, углубляться в нее бесконечно. В этом году мероприятие посетило около трех тысяч человек. Каждый зритель унес в сердце частицу чего-то очень личного, о чем мастерский смог напомнить своими произведениями Чехова. Каждый человек в пьесах Чехова находит для себя, именно для себя, то, что он, то, что ему необходимо. Понимаете? Вот. Это общечеловеческие ценности, это человеческие отношения, что человек может оставить после себя школу, колодец, сад, лес и так далее. Чтобы жизнь не проходила твоя беследная, как говорил Антон Павлович. «Мелеховская весна» – старейший театральный фестиваль России, ежегодно собирающий театры со всех уголков мира. Эти совершенно разные люди крепко объединены любовью к русской классике, которую столетиями читает весь мир. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом ⁇ Русский мир ⁇ Если в вашей стране, в городе проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу ⁇ Новости РМ ⁇ собакаяндекс.ру. До новых встреч и до свидания.